Столицу накрыла холодная осень. Но где, как ни на гоночном треке, в любую погоду по-настоящему жарко. А когда к заезду готовятся машины Porsche, гонка становится не просто жаркой, но еще и очень красивой. Это как, как, консистенция реакции воителя, красоты автомобилей, скорости, маневренности. И серы всей гонки, и так же, как и смотрящих людей, и зрителей, и механиков. Это в целом все очень интересно, правильно и красиво. Как не знаю некий э, балет, но только на асфальте и другими. и Более шумно. Чемпионат GT Cup ежегодно собирает любителей Porsche со всей страны. Это главные соревнования гоночных суперкаров по шоссейно-кольцевым автогонкам, которые проходят в несколько этапов в разных городах. Пилоты соревнуются в двух форматах заездов. Массовые очные гонки и заезды на лучшее время прохождения круга. Такой дождливой гонки GT Cup еще не видел. Сегодня пятый заключительный этап соревнований. И именно из-за погодных условий весь исход гонок может кардинально поменяться. Мокрая трасса действительно внесла изменения в планы механиков и пилотов. Соревновались в первую очередь в мастерстве управлять автомобилем в сильный дождь, а уже потом — в скорости. Каждый этап серии GT Cup — это настоящий праздник для любителей автоспорта. Организаторы гонок приготовили зрителям множество сюрпризов. Есть гоночное такси, то есть можно с профессиональным пилотом прокатиться на больших скоростях по трассе. Есть автобусная экскурсия, где ты в более такой лайтовом формате едешь и э, смотришь, как трасса устроена. Но согласитесь, уникальная история, потому что ну, обычно все смотрят с трибуны, а тут можно и прокатиться по самой трассе. У нас есть возможность выхода на предстартовую процедуру, именно там, где вот буквально через пять минут начнется гонка. Несмотря на непогоду, гости чемпионата с удовольствием вышли на старт пожелать удачи кумирам, попробовали прокатиться в самом опасном такси и внимательно следили за ходом гонок до самого конца. Это вообще положительно, зашкаливающе и вообще как бы и вообще нет отрицательных. Это адреналин очень сильный, новые эмоции, которые можно получить. Максимальный прилив эмоций. Сначала был страх, а потом прям кайф какой-то. Закрытие сезона чемпионата GT Cup действительно получилось зрелищным и красивым. Места распределены, зрители переполнены эмоциями, а болиды отправляются в боксы и готовятся к следующему сезону.